Привет всем! Сразу несколько человек, несколько подписчиков прислали мне ссылку на свежее видео, которое выложили на канале Иван Чай. И большое спасибо и тем, кто прислал, и тем, кто выложил. Наконец мы получили доступ к такой любительской, сделанной наколеночно, но полной или почти полной видеозаписи того самого пресловутого таинственного заседания в Малом Зале Государственной Думы 21 октября по поводу закона о семейно-бытовом насилии или о домашнем насилии. Если я правильно понял из описания к видео, то профессиональный оператор был заявлен и должен был там быть, но в последний момент его без объяснения причин просто не пустили. Я потратил время и за сегодняшнее утро уже успел отсмотреть полностью все три часа записи. Там, похоже, есть все-таки некоторые купюры, возможно, связанные с тем, что, может быть, садилась батарейка, это несколько разных устройств, местами есть какие-то проблемы со звуком, возможно, палец попадал на микрофон. Но в целом я отслушал все. Не могу сказать, что я все запомнил, но все отметил. Во-первых, тем, кому тема интересна, сразу скажу, слушайте, начиная с 2 часа 10 минут и следующие минут 15-20. Этого будет достаточно. Все остальное это вода. Там начинают говорить по-настоящему интересные значимые вещи и, естественно, времени на это не дают и рты затыкают. Во-вторых, я понял, почему нет официальной видеозаписи, почему такие препоны ставили. Потому что действительно то, что там показано, с точки зрения регламента и как вообще было построено обсуждение, это просто позорище позорное. Shame on you. И на тех, кто это устраивал и определял там доступ, кого допускать, кого не допускать. И на тех, кто руководил, собственно, дискуссией. Впечатление – это какой-то позор. И я понимаю ваше желание скрыть его. Но трудно утаить шило да, в Государственной Думе пусть даже в малом зале. В общем-то, ничего нового я не услышал. Все это было понятно по тем обрывкам, которые уже просачивались. Тем не менее, общий итог я сейчас сформулирую. Самое главное – да, насилие плохо. Я абсолютно согласен и не вижу никакого смысла тут возражать. И вообще, я за все хорошее против всего плохого. Но на этом мое согласие заканчивается. Во-первых, господа, если вы не публикуете текст, который является предметом обсуждения – вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. Во-вторых, если вы продвигаете принципиальный закон, а это принципиальный закон с очень большими последствиями, продвигаете его втихаря, вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. В-третьих, вы затыкаете рты всем несогласным и тем, у кого личный опыт не вписывается в ваш фрейм. Вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. В-четвертых, у вас звучит гендерная специфика, причем исключительно про проблемы одного пола. А это означает, что вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. В-пятых, вы жонглируете цифрами и вы даете исключение за правило, И это означает, вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. В-шестых, вы предлагаете отступить от фундаментальных принципов права ради якобы великого добра. И это означает, вы часть проблемы – а не часть решения проблемы насилия. В седьмых, вы говорите о профилактике заболевания, а начинаете меры с химиотерапии, и это означает, вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. В восьмых, вы ссылаетесь на положительный зарубежный опыт, умалчивая о хорошо известных побочках порядка 70% случаев, и это означает, вы часть проблемы, а не часть решения проблемы насилия. И в целом, если просуммировать впечатление от всего этого обсуждения трехчасового, манипуляция и театр. И я очень понимаю зрителей, которые согнали с трибуны даму и послали ее выступать в Амхат. А то, что заседающие не поняли, почему эту даму согнали, это проблема заседающих, а не проблема зрителей. Если вообще задуматься, в этом вся суть, квинтэссенция этого закона. Он начинается с манипуляции и подтасовки. И по известному тексту он обеспечивает манипуляции и подтасовки. Это главное, что он обеспечивает. Если он поможет кому-то еще и с домашним насилием побороться, это будет для него побочный эффект. Я уже предлагал желающим, я говорю, давайте сбросим ядерную бомбу на Воронеж. Ядерная бомба тоже является частным случаем борьбы с домашним насилием. Домашнего насилия в Воронеже долго не будет после этого. Давайте сбросим. И этот закон – это ядерная бомба. Это ядерная бомбардировка всей страны. И один из главных аргументов – Давайте сбросим ядерные бомбы сами на себя, потому что несколько государств в округе так уже сделали. Кроме шуток, так и говорят. И, наконец, уважаемые авторы и лоббисты, продвигающие этот закон, у меня вам есть маркетинговый подарок. Я хочу предложить вам слоган. На этом обсуждении я слышал даму, которая сожалела о том, что женщинам, понимаете, некуда идти в такой тяжелой ситуации. Поэтому они вынуждены продолжать жить с этими ужасными людьми систематическими домашними насильниками. И тут же, два предложения спустя, вы предлагаете в этих же самых условиях выгнать второго человека на улицу. То есть этот второй человек должен уметь и иметь возможность каким-то образом куда-то уйти и обеспечить себя альтернативным жильем, заметьте, на голом обвинении, без каких-либо доказательств и обоснований, на полной презумпции виновности. Только недавно цитировал фильм «Завтра была война», там ровно про это говорилось. То есть женщине в этой истории предписывается не разводиться и не прекращать общение с этим самым человеком, а просто выселить его из дома. А через месяц, два там, или там сколько там у вас максимум два года, два года, да, нормально. Через два года он типа сможет вернуться обратно и жить дальше. В общем, я считаю, что слоганом вашего закона должна быть фраза "выселяет, значит любит". Я-то хорошо понимаю всю эту риторику, все, что они не договаривают и говорят между строк. Потому что я знаю англоязычную тематику SJW – Social Justice Warriors. Это началось не вчера. Но людям, которые не в теме, которые просто на прекраснодушие соглашаются. Да, давайте бороться с насилием. Насилить – это плохо. Конечно, давайте бороться. То, что за скобками остается, что с насилием предлагается бороться гораздо худшим насилием и в гораздо больших масштабах – это за скобками. Это мелким шрифтом. Это нужно вчитываться в законопроект. Не знаю где, потому что они не дают нигде его прочитать в новой редакции. И даже сам факт выселения человека из собственного дома на голом обвинении, они умудряются подавать как заботу об этом самом человеке. Они, его понимаете, спасают от тюрьмы. Тут же, правда, через три минуты жалуются, что вот есть тяжелейший случай там, где там и повреждения, там и нападение на беременную и все, и ничего доказать не могут. Возникает вопрос, если вы не можете очевидный случай доказать и протащить его через правоохранительные органы, как вы собираетесь доказывать то, что вообще виллами по воздуху писано? И их ответ, и их подход – внесудебная расправа на голом обвинении. Инквизиция. По сути, их ответ – новая инквизиция. Охота на ведьм. Салемские суды. В общем, подводя черту, «выселяет, значит, любит». Вот ваш новый слоган. Или «выгоняет, значит, любит». И должен сказать, это действительно новое слово в области любви. Даже для нашей российской ситуации. Где с любовью давно так себя. Всем пока, удачи. Ссылки на длинное видео в описании и на последнем экране. Смотреть примерно с 2 часа 10 минут. Счастливо. Вина доказана. Ничего подобного. Вы даже не прочитали, что там написано.